Всем привет! С вами Дмитрий Русул. И в сегодняшнем видео я хотел бы ответить на такой вопрос: как работает сторонний сэмплер. Для тех, кто не знал, в Logic недавно появилась возможность использовать внешний редактор для аудиофайлов как, ну скажем так, дополнительный сторонний редактор для тех файлов, с которыми вы работаете в сессии Logic. Это очень удобная функция. Сейчас я покажу на примере своем, как это можно использовать. Прежде чем это, в принципе, чтобы это работало, нужно сперва сделать настройку. Uh, в закладке Audio в Preferences есть uh, пункт File Editor и здесь есть uh, такой пункт как External Sample Editor. И здесь можно выбрать свое приложение, то есть вы выбираете Choose кнопку и вы из папки программы выбираете любое аудио приложение, будь то RX, как в моем случае выбран, или это может быть Adobe Audition, или там, не знаю, Любые, в общем, любой поддерживаемый редактор на Mac OS вы можете использовать, который позволяет вам что-то делать, какую-то редакторскую деятельность сделать с аудиофайлами. Uh, то есть это примерно то же самое, что файл-эдитер, который есть у нас в лоджике встроенный. Uh, про него я рассказывал отдельно недавно в последней части продвинутого курса. Uh, про этот встроенный файловый редактор, если вы вдруг не в курсе. Но так или иначе, он довольно, конечно же, примитивный по сравнению с другими более развитыми современными... Редактором, таким, как тот же самый rx и вот сейчас я хочу как раз на примере rx показать как это работает тут есть очень классная горячая клавиша у лоджика появилась в связи с этим давайте я вам ее покажу вот если вбить в поиск external слова вот есть такая вот команда open and external sample editor и по умолчанию это команда shift w это очень полезная команда то есть мы что можно сделать? Давайте я поначалу расскажу, что у меня здесь есть У меня есть вот такой луп Как слышите, в нем присутствуют барабаны и присутствует бас У меня есть свои барабаны, допустим, в сессии Я хочу использовать их Но бас хочу взять отсюда. Что мне сделать? Для этого мне поможет RX 9, потому что там есть функция uh, Musical Rebalance. И давайте посмотрим, как это работает. То есть я прям в лоджике. Этот файл у меня сохранен в проекте лоджика, в самом вот этот uh, wave файл Я просто нажимаю Shift-W. И у меня открывается автоматически открывается окно редактора RX 9. И теперь все, что мне нужно здесь, uh, выбрать Musical Rebalance плагин. И просто его применить. То есть вот у меня уже изолирован бас. Все остальное стоит по нулям. Ставим максимальное качество. И просто делаем рендер. Он делает просчет. То есть просто сделай сейчас изоляцию бас гитары от барабанов. Так, готово. Вот мы видим, что у нас транзиенты барабанные ушли, и теперь вот мы здесь видим, что здесь у нас есть точка, означающая о том, что у нас пока этот файл не сохранен. Но если я сейчас просто нажму команд s то есть «Сохранить в э, окне RX все Точка ушла файл сохранен и самое интересное что этот же файл у меня теперь здесь обновился то есть вот я нажал на лоджик вы видите у меня обновилась волна форма потому что мы по сути изменили тот же самый файл который хранился в папке проекта то есть он просто открылся во внешнем редакторе мы с ним что-то сделали нажали сохранить и обратно вернулись в logic и наш файл обновился давайте послушаем что у нас теперь и можно смело добавлять свои барабаны Вот так вот просто. То есть еще раз. В настройках мы указываем каким редактором хотим пользоваться, причем вы можете менять, например, в зависимости от ситуации, вы можете использовать один редактор для какого-то проекта, другой редактор для другого проекта, то есть смотря, что вам нужно. Например, в Rx вот есть такая вот классная функция, как Musical Rebalance, плюс, конечно же, Rx будет полезен для тех, кто работает с чисткой аудио, то есть если у вас много шумов и так далее. Можно, конечно же, использовать плагины, которые тоже поставляются в комплекте с Rx вместе с комплектом, но насколько это удобно, скорее нет, потому что, да, да, есть тут множество плагинов, в том числе и Musical Rebalance Даже есть по формату ARA Но плагины все-таки требуют потом баунсинга Потом плагины иногда вносят задержку И какие-то такие вот рутинные вещи, например, почистить от шума или еще что-то Гораздо удобнее сделать в отдельном редакторе Последнее такое напоминание, я думаю, вы сами уже до него догадались Но на всякий случай если мы работаем с деструктивным редактированием, то есть деструктивное редактирование подразумевает, что мы что-то меняем в э, звуке, но мы меняем именно в самом файле, то есть в том файле, который хранится на диске. Я рекомендую, конечно, сделать бэкап, то есть э, прежде чем что-либо поменять, просто можно сделать дубликат, либо прям в папке проекта, открыть папку проекта и дублировать файл, либо сконвертировать в новый файл, то есть прежде чем что-то делать, можно э, выбрать э, Convert to new audio file. Uh, и у вас как бы в папке проекта сохранится копия оригинальная И вот та новая копия, которую вы будете уже видоизменять в редакторе Либо в том редакторе, в котором вы открываете этот файл Тоже можно сохранить бэкап Где-нибудь там на рабочий стол или еще куда-нибудь Просто, чтобы на всякий случай можно было откатиться назад Сейчас, конечно, пока у меня RX uh, в фоновом режиме открыт Я здесь могу нажать Command-Z То есть Command-Z Вот, у меня откатилось, потому что RX помнит в своей оперативной памяти Какие шаги я делал То есть я могу сейчас опять пересохранить Сохраняю, сохраняю, и вот мои барабаны здесь вернулись. Но либо могу опять же э, вернуться в RX, сделать команд Shift Z, то есть применить обратно ту же обработку, опять сохранить и опять обновить файл. Вот такая функция. Надеюсь, она полезна. Если вы про нее не знали, знаете, что вот теперь в Logic есть такая классная фича. Ну а для всех остальных фич у меня записан курс, продвинутый курс по Logic Pro. Это такой самый, наверное, подробный э, курс, который состоит из 12 частей. Каждая часть это, по сути, отдельный курс. Который посвящен тем или иным глобальным функциям Logic То есть есть курс по Flex, Time, есть по микшеру, есть по автоматизации Вот как раз недавно то, о чем я говорил, я записал курс про файл Editor И про работу именно со встроенным редактором э, сэмплов В общем, welcome, переходите по ссылке в описании к этому ролику Смотрите, возможно вам что-то приглянется И рекомендую этот курс, если вы хотите прям полностью знать Logic от А до Я Ну а с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео Всем пока!